I don't know. игроки атаки, Но что есть, то есть. Куча девайсов, куча всего самого интересного есть теперь у игроков обороны. При этом и игроки атаки, в общем-то, ну тоже, как говорится, не пальцем деланные. Там три калаша, новая, ну вот что, кстати, очень-очень интересно, да, зачем там новая появилась. Но что самое интересное у Бинго, снайперская винтовка, да, потому что, как вы знаете, на снайперской винтовке этот игрок показывает... Ну, достаточно неплохие результаты, стреляет вполне себе стабильно, не сказать, что прям, конечно, на уровне киберспортсмена, но на уровне любителя стрельба просто отменная. А, тем временем, тем временем игроки обороны занимают позиции такие, чтобы не выпустить соперников как можно дальше. Кактус Джек успевает пропрыгнуть в каналку, его, кстати говоря, начинает прессовать неудачная флешка и не убегает Кактус. Его просто, можно сказать, разрывает со своего Макс игрок с ником Форбс. Бинго КС отстрелялся, пропустил. Но там, кстати, я вижу, <смех> страшного ничего нет. Это бот, дорогие друзья. Бот отправляется в пуш своих оппонентов. И ответный минус от Бинго. Но, правда, Форс успевает забрать еще одного соперника э, с уже затрофейного автомата Калашникова. Тем временем, дорогие мои друзья, Бинго отправляется на бочки. И есть, кстати, поджим со спины, что очень и очень важно. услышать ли его Бинго? Да, услышал топающего оппонента, минус Форбс, но там же ведь есть еще один визави, и этим визави является мувер. Ну, посмотрим, посмотрим, очень пока интересно. Кстати, Бингу настрелял уже сколько? А, По-моему, два минуса со снайперской винтовки, да, и... Красивая жопка торчит с бочки, это значит, что это... Третий минус. Остается один против двоих, дорогие друзья. Либо эйс, либо поражение в раунде 2-2. Далее будет тогда серия, скорее всего, ну как минимум состоящая из одного экономического раунда. 16 секунд до конца. Бинго успевает забрать Сураиму. Вот это поворот, дорогие друзья. Вместо того, чтобы засейвить свою снайперскую винтовку, снайпер команды Плазма Пульс вперед и вырубает двух оставшихся оппонентов, тем самым принося победу своей команде в этом раунде.